Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзоре будет платформа Mover, называется. Это очень удобная темка. Здесь можно с помощью данных приложений, которые они сделали, через App Store скачать либо Google Play. Можно хранить крипту, покупать крипту. Это как бы новый кошелек, у которого также есть своя уже дебетовая карта. То есть вы будете получать, можете хранить свою крипту. На карте ну либо там баксы потом ну все что угодно то есть это у нас новый крутой крипто кошелек на котором все уже в принципе есть купил обменял моментально все быстро все просто и самое главное что это все у нас анонимно происходит и здесь интересно у них так сайтик то есть э, можно переворачивать страничку и как бы более детально все это рассматривать кстати, комиссий там, вплоть до того, что их вообще почти никаких нет. Поэтому, я не знаю. Там, кстати, торговать можно. То есть, это просто новая платформа, которая сейчас набирает хорошо обороты. В этой платформы есть свой токен, что немаловажно. Так как, вы сами знаете, если что-то хорошее, интересное и добротно сделано, имеет хорошие листинги, данный токен можно прикупить. И, кстати, он сейчас немножко из-за всей крипты тоже подпросил и у него были хорошие до этого максимумы, можно будет прикупить данный токен и потом сделать, я думаю, минимум 2-3 х, это точно. Ну, это то, что здесь торговать всеми токенами, там всем, чем хочешь. Это, само собой, понятно. Процентные ставки до 20 годовых. Не, ну реально, это когда новые свежие проекты заходят, они, чтобы набрать себе клиентуру, набрать себе аудиторию, делают максимально даже как бы поначалу некоторые может даже себе в убыток работают, чтобы набрать себе клиентов, набить всю эту тему, чтобы человек привык к приложениям привык как бы был уже в этой системе в данной у него там карта появилась, он этим начал пользоваться. То есть возможно где-то там как-то еще и работать немного в минус. Но для нас это огромный плюс, потому что комиссий никаких процентики мы будем иметь хорошие много разных токенов в принципе плюс токен проекта можно моментально быстро делать переводы покупать, продавать, торговать там же по любому еще и рефералка есть поэтому я думаю нормальная тема и главное что это не просто такой проект, который просто так появился, а ребята реально уже добились определенных целей определенные вещи они уже сделали сейчас мы зайдем CoinMarketCap не каждая что монетка еще попадает да, сейчас цена чуть подскочила ну разница там от 40 до 49 центов в принципе небольшая как вы видите у нас цена пиковая была здесь в районе 2 долларов то есть если уже пик был 2 доллара, это у нас было когда? это у нас было 13 мая, то есть совсем совсем недавно если так посчитать монета потеряла 4 раза минус 4, минус 4 X сделала. Поэтому, если сейчас ее приобрести, сами понимаете. Сейчас рынок еще немного поколебает, потелепает. А проект интересный. Капитализация у них небольшая. И он сделает довольно-таки очень-очень хорошие X. По маркетам, что у нас по маркетам здесь? Суши -свап, юни Uniswap, да, объемчики, конечно, такие себе идут торгов, но сейчас как бы везде немного оно подзависает. Как бы ничего такого серьезного в этом нет. Точно так же у нас и по CoinGecko. Листинг есть. Биржа есть. Одна, вторая, третья, quickswap. Я не знаю, что это вообще за биржа такая. Ну ладно, ладно, что у нас она здесь есть. Поэтому, как для себя на заметку, если ребята будут нормально двигаться, проектик может взлететь, а даже если какую-то там сотку 2 прикупить, в ближайшее время она в четыре раза точно вырастет. Я не говорю за, за какие-то там бешеные XX, X100, X200. Ну, даже в четыре раза вырастет, будет неплохо. Сотка была, станет 4 сотки. Поэтому... Можно присмотреться к данной платформе, к данному проекту. Ладно, ребятки, в комментариях пишем, ставим лайки, подписываемся на канал. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.